Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Продолжаем фундаментально оценивать компании и рассматривать те ресурсы, которые нам в этом помогают. На этот раз хотим снова обратить внимание на платформу Interactive Broker. Все развивается и очень приятно был удивлен тем, что Interactive Broker в этом направлении тоже ведет нехилую работу. И то, что было сделано, надо просто посмотреть. Очень был удивлен и удивлен. Зайдя в личный кабинет на сайте, появился такой вот поиск символа. Сюда можно забить любой тикер компании. Допустим, мы компанию какую-то выбрали. Так, вводим тикер. Ага, так, выбираем акцию. И переходим на информационную страничку по этой компании, где мы можем узнать много интересного. Напомню, что для быстрого анализа компаний мы используем разработанный нами инструмент, в котором есть все необходимое для качественной фундаментальной оценки и кроме всего прочего есть возможность легко держать в поле зрения расширенный список компаний и проводить ребалансировку портфеля, а также получать прогноз движения цены по компании. Проходите по ссылке и узнайте больше. Есть такая опция «Основные показатели». Заходим в нее. И здесь нам предоставляется очень обширная информация по этой компании. Ну, понятно здесь небольшая аннотация. Рейтинги доступны аналитиков. Примерно куда пойдет компания. Так, есть несколько их ключевых пунктов. Это коэффициенты относительно дивидендов, рейтинги аналитиков. Так, по Финансовой составляющей как, каким образом э, происходят дела оценки ESG. Ну, в общем, здесь это кратко, но есть э, строка, в которой это все очень подробно. Так общие сведения. Затем заходим в профиль компании. Здесь чуть больше информации о самой компании. Дальше мы идем. В основные показатели. Кто э, в управлении компании, дальше новости. Затем есть вкладка «Аналитический рейтинг». Здесь аналитика от Refinitiv. Какой цели стремится компания, в каком диапазоне примерно торгуется. Дальше подробные рекомендации, что делать с акциями, если они есть, если их нет, покупать, не покупать. Действия аналитиков в виде организаций. К какому источнику доверяете, может, можно на него и ориентироваться. Есть оценки э, еще одной организации TipRanks. Вот такого плана информация. Ну, раньше была такая информация. Здесь уже конкретные люди делают оценку, анализируют и что делать с акциями. Далее закладка «Финансы». Вообще, надо сказать, что сама подача информации, она изменилась, стала более такой наглядной, интересной. И в финансах мы можем найти все три отчета. Отчет о доходах, балансовый отчет, денежный поток. Вот эти все цифры тут есть. Причем они очень подробны, потому что здесь есть и просто доход, доход до э, налогов, после налогов, э, различные какие-то дополнительные выделенные затраты компании в тот или иной период. Есть такая вот небольшая графика, каким образом этот показатель снижается, либо не снижается. Есть информация. Так. За квартал можно за год посмотреть. Но ну, в принципе от других источников здесь не сильно отличается. Дальше есть закладка ⁇ Ключевые коэффициенты ⁇ Вот в этой закладке очень много различных э, мультипликаторов. Они касаются и цены, и эффективности на одну акцию, рентабельность. Э -э, здесь, ну, в общем, я думаю, что какими мультипликаторами вы когда-либо пользовались, они здесь есть. И интересно еще то, что в каждый мультипликатор можно зайти, ну давайте допустим возьмем э, цена по отношению к реальной стоимости, вот. и здесь мы сразу увидим информацию по конкурентам. Причем конкурентов можно кликнуть и сравнить сразу же по годам, каким образом развивалась ситуация в этой компании, в этой компании, в этой компании. Ну, очень интерактивно, интересно. И в цифровом исчислении это тоже есть. Есть в виде такого графика. Не знаю, почему не отражается информация у меня, но, может быть, это зависит от цветовой схемы. Вот. Ну, в любом случае, можно по графику... Посмотреть и оценить относительно конкурентов, каким образом обстоят дела у этой компании, которую мы анализируем. И вот так по каждому мультипликатору графика предоставлена, информация тоже достаточно интересна, удобна и можно очень быстро сравнить с конкурентами по тому или иному показателю. Так, Есть закладка «Аналитический прогноз». Это говорит о том какие рубежи ставит, какие прогнозы ставит компания и каким образом выполняет. Вот сереньким это прогноз и синим это реальность. Ну, то есть, каким образом. Здесь можно по различным параметрам отчетности увидеть, каким образом компания сработала в тот или иной период. Ну и посмотреть прогнозные значения, какие будут впереди за квартал, также за год. Интересно, следующая вкладка владения, то есть это те институты, те физические лица, которые владеют акциями компании. Здесь история владения, каким образом изменялось количество акций у, у тех фондов, ну, инвестиционных каких-то компаний, и также физическими лицами. Интересно также еще не только, какие компании владеют, а то, что происходит в руководстве компании. Вот мы видим те, кто руководит компанией. Это Гринберг и отец, и сыновья, и вот Вайнберг. Насколько помню, он тоже с самого начала в компании есть информация, какое количество акций у руководства стоимость и самое интересное что инсайдерская информация здесь тоже есть и она актуальна причем сейчас какое 13... 13 мая и сделки по 4 мая здесь уже есть то есть они возникают здесь сразу же мы видим что руководители компании продавали причем в таком немаленьком объеме хотя от владения ну это наверное порядка 10 процентов акции были проданы руководством компании. Здесь можно увидеть еще информацию, какие инвестиционные фонды компании приобретали акции. Вот эта информация, считаю, интересная. Можно отфильтровать по конкретно организациям, по э, директорату компании, что происходило. И мы видим, что действительно Здесь продажи были достаточно большие, что и, в принципе, привело к падению некоторому падению цены по этой компании. Ну и следующая закладка это дивиденды. За последние пять лет здесь еще не отражена информация, потому что пять лет еще не платит компания дивиденды. Ну вот дивидендный доход такой. Есть еще оценки ESG, рейтинг, который Говорит об устойчивом развитии компании, и мы видим, что по компании двоечка, ну то есть достаточно слабая оценка. Есть тут несколько составляющих, экологичность, социальность и, и управленческая устойчивость. Мы видим, что достаточно низкие оценки выставлены, даже не могу сказать по какой причине, но они есть, и кто их выставляет, тоже пока не могу сказать. Вот. Но в остальном Interactive Broker очень сильно продвинулся вперед по аналитике, и эта аналитика дает понимание о деятельности компании, о том, в каком состоянии она находится прямо сейчас, оценить и принять решение вкладываться в эту компанию, либо не вкладываться, либо продавать уже акции, это можно сделать даже по этим показателям. Рекомендуем применять при оценке компании принятие решения об инвестировании в ту или иную компанию. Обязательно заходите на эту вкладку, тем более, что она доступно и входит в пакет пользования услугами Interactive Broker. Для сокращения времени на анализ компании попробуйте наш инструмент, который позволяет еще и наблюдать за расширенным списком компании, легко проводить ребалансировку портфеля и получать прогнозы движения цены по компании. Проходите по ссылке и получите себе такой инструмент.